Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Максим Бахаров. О событиях жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Ученые Казанского университета исследуют заболевания мышц. В Казанском федеральном университете прошло ток-шоу, посвященное борьбе с коррупцией. Кто такие казанские елбарсы? Ученые Казанского федерального университета удостоены государственных наград Республики Татарстан. На мероприятии, посвященному вручению Республиканской премии Юрист года 2020 и Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича, награду заслуженный юрист РТ получили. Заведующий кафедрой международного и европейского права юридического факультета Казанского федерального университета Адель Абдулин и доцент кафедры конституционного и административного права юридического факультета КФУ Зухра Гадельшина. другим новостям. Почему с коррупцией важно и нужно бороться? Какие методы борьбы с ней существуют? Эти вопросы обсудили в рамках ток-шоу в Казанском университете. Смотрим.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 Нужно рассказать и объяснять это студентам, потому что многие студенты даже не знают, куда обратиться, к кому пойти, чтобы рассказать о этих проблемах, которые есть. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский университет выиграл два мегагранта правительства Российской Федерации на общую сумму 180 миллионов рублей. Один из победивших проектов направлен на изучение мышц человека. Каким грандиозным результатом могут прийти ученые, смотрите далее.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 На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!